Ребят, всем привет! Сегодня покажу, как убрать белый фон с картинки. Выбираем нужную картинку, выбираем волшебный ластик называется, и кликаем на белую область, которую нам нужно убрать. Вот эта область становится прозрачной. Все, наша картинка готова, сохраняем. PNG. Стоп, Теперь получившуюся картинку можно вставить любую другую. Поместить, выбираем нашу картинку и вставляем. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.